Морду посмотреть счастливую. Эх, такую фоточку сделали, друзья. Просто бомба. А главное, как они летели, как они на нас смотрели. Да, как на равных. Да главное, не нервничай. Вот, спокойно. Вот космочки. Море блестит прямо по курсу. Корабль я тоже увидел. Молодой дельфин, что ты скажешь Я скажу, что я, наверное, счастлив сегодня. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Этот ролик называется «Полет за счастьем». Вот там идет... Хорошая погода, мы съездили на машине, посмотрели, что она хорошая, а был вот этот вот ад. И мы сейчас быстренько из этого ада хотим хорошую погоду. Идет дождь, придется взлетать в дождь. Может ли планировать взлетать в дождь? Может. Ничего в этом сверх особенного нет. У нас возрастет процентов на 20 взлетной дистанции, к этому нужно быть готовым. Но северный ветер, который дует, компенсирует нам, скажем так, эту проблему. Поэтому можно сказать, что взлетаем, как будто ветра нет. Ну и набор будет не такой быстрый, как хотелось бы, но в остальном проблем никаких. Топливо на борту 35 литров, выпускаю мотор, закрылок на минус 5, закрываю форточку. Готов? Готов. Запускаю мотор. Ну и проруливаю на старт. берется, так и держи скорость, хорошо, о. о, о, моторчик убрался, так, я взял ручку, окей, а, закрывай топливный кран, закрыт, Хорошо. Опущен. да, питание, тумблер, хорошо, вот тебе ручка, угу. я тебе закрылок ставлю на 5, и вот под этим облаком будем пытаться парить, по крайней мере, это очень интересный опыт и для меня. Да, друзья, так получилось, что это крайний наш день полетов. И будет обидно, если мой ученик не полетает. Прям до слез обидно. Поэтому вместо слез, вот вместо этих капель, мы имеем облака, под которыми будем сейчас пытаться держать высоту, летать. По крайней мере, нам дают 2-3 часа хорошей погоды. Потом она используется окончательно, даже здесь. Но пока вот мы стараемся, видите? По даже иногда плюс показывает. О! О! О! Эх! И сейчас мы посмотрим на тут, откуда прилетели. Сделай правый разворот, кружочек. И, может быть, увеличь скорость, чтобы надуть подоблачность чуть-чуть. А, вон он наш ад. Ну там дождь идет. У нас дождь идет в долине. Представляете, недалеко вон оно совсем, это 15 километров. Но здесь можно летать, как вы видите, а там нет. Обожаю, обожаю эту местность, друзья. Я просто счастлив, что здесь летаю, потому что, казалось бы, совершенно безвыходная ситуация. Уже все приуныли, я даже приуныл. А потом мы решили проехаться вот оттуда по дорожке, доехали, ну, примерно до этого склончика. И увидели, что солнце идет быстренько назад, Выкатили планер, пошел дождь, и под дождем стартовали. Ну и вот, парим, летаем. Вот как это иногда бывает. Главное желание, да? Видите, как красиво внизу какой-то тоже городочек такой. Кайф! Летать это всегда хорошо. Капайло, от кадра слева, что скажешь? Я счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, <связать> <связать> Другим, у которых вершины еще впереди Да, я тоже иногда завидую Я сам себе завидую я... Если бы мне кто полчаса назад сказал Волков, ты полетишь сегодня? Я бы сказал, вы дураки Давайте я спорить на там, 100 евро Но это нереально Вот видя небо вокруг, видя, видя прогноз Ну прогноз давал эту микродырочку И он не ошибся Вот мы в этой микродырочке полим. Сейчас мы еще на маршрут слетаем Вот туда, в сторону Люра ей ге ге Представляете, а вчера мы летали весь день, летали там 6 часов, как бы э, такого счастья, как сегодня, все равно не было, потому что вот это счастье такого запрет, не запретного плода, а это понимаешь, что вот невозможно! А невозможно и возможно. О! <свист> да. Кайф! Держится мой ученик, смотрите. Летает под кромочкой, вот парит. Сейчас немножко напариться, потом пойдем гулять. Вот это облако мне нравится. Мы наверное, туда потом перебите. Как вы видите, летим по прямой к вот этому облачку. С левой стороны, видите, как низко лежат облака на каком-то хрептике. Сзади продолжается дождь в нашей долине. Он и не прекращается. Паркур тоже весь в дожде. Получается, вот только в западу и в сторону долины реки Роны окошко погоды какой-то нежданно прекрасный вот слева над шабром облака низкие, мы туда не пойдем, а ровно за шабром с юга стоят два хороших облака. Вот мы как раз под ними наберем и посмотрим, может быть дальше вот гряда ведет на сторону запада, может туда слетаем. Там видно, что кромка выше и выше, и по прогнозу она была аж 2-300 метров, вот сейчас у нас две. Это все надо исследовать, друзья, это все надо, видите, все, дождь не вышел, не высох, а мы уже исследуем. Мы дождем шабар буквально недавно его поливала достаточно прилично И ветер сейчас практически штиль. Ну, вот видите облаком мы над этим облаком пролетели а под это облако подлетаем то есть какая разница значительная в кромке прямо по центру летит где большая. у него максимально высокая часть будет оптимально вепер показывает себя просто прекрасным планером Дождь взлетает великолепно, лучше, чем Принцесса. У него профиль более такой приспособленный, не критичный для дождя. И дождь, воду сдуло, не было застойных зон совсем. Ну, пошли какие-то нолики. Приближается облако. Многие пилоты делают ошибку заранее. Ручку тянут вот. Еще не дойдя до потока, уже типа, сейчас вот я уже буду набирать. Нет, нужно дождаться, пока будет такой ласковый пинок. Воздух нас обнимет теплый. И понесет нас к облаку. Ну как где воздух теплый? Да, если не будет воздуха теплого, это будет обидно. Это я возьму чуть-чуть. Возьми. смотри в этой ситуации что логично сделать? Попробовать во-первых пройти вдоль этой конструкции. О, видишь, сразу только поворот пошел. Пошел, дело, дал ручку, все. нечаянно нашел тебя. Ты потом будешь говорить, что я в себе не знаю? Нет, это просто было некое стандартное решение, то есть вот попробую. Да, есть. Друзья, представляете, было бы очень обидно, потому что я был на 99% уверен, что поток под этим облаком есть. Представляете, какой был бы облом, если бы его не было. Мы бы, конечно, справились бы, но это было бы удар по самолюбию. По самолюбию это у нас присутствует, однако. Текущая наша обстановка ничем не поменялась, только что у нас высоты несколько больше стало продолжаем набирать и будем думать о возможных путешествиях главное, что есть энергия есть потоки, есть энергия это, конечно, кайф когда планер летит не за счет двигателя который у него только для взлета но и за счет энергии восходящих потоков что ж, друзья, посмотрите мы набрали очень удачно и по сути везде облака ниже, чем мы я обманул насчет 2000 метров. На самом деле только сейчас тысяча... 1770 метров. Но все равно хорошо. Лучше, чем ничего. В нашей долине продолжает идти дождь. И вижу, ну, что там не поменялось, как шел, так и идет. А мы летаем. Давай-ка, наверное, правый 180 градусов, попробуем по вот этой линии. То есть, по сути, по дну этой долины, над которой мы сейчас находимся, Передай из облаков, уходящие дальше. Ну, попробуем немножко попутешествовать, что Мы, мы же планер, мы же должны гулять куда-нибудь. Прям по центру долины, видишь, цепочка облаков. Так и пойдем, правее на 20 градусов. Да, да. Ага. Ну, туда куда-нибудь попутешествуем. Сейчас можно спокойненько прямо, вот там перепрыгнем uh -huh. рептики. Там как раз на юго-западной стороне будет поток, видимо. А так, друзья, вот мы летим, классная, конечно, безумно красивая погода за люром. Видите, там облака, реально кромка сильно выше, чем у нас. У нас сейчас 1500 здесь, ну, кромка 1700. То есть, что интересно, чем дальше на юг, тем сильнее погода. И вот, может быть, мы туда еще сместимся, в зону хорошей погоды. Почему бы и нет. Вот так переползаем мы потихонечку. Деревья всякие, я взял сейчас ручку. Угу. Там действительно тяжело дальше будет. На южную сторону хриптана надо попытаться перевалить. В любом случае. И в той системе уже дальше ковыряться. Хватит нам высоты перевалить или не хватит? Скорость 120, плывем. Закрывачек нормально? Но да, да, да, да, да. Видишь, да, да, да, да. у нас все-таки погода похуже, поэтому почему бы нам не использовать место, где погода получше? опять же это интересно впереди гора Люр я думаю что мы сейчас под эту накромку вот здесь наберем просто мы сейчас на северной стороне крипта вот она немножко динамика мне думаю обширили. да и ветер-то южный уже здесь надо понимать что что слева у нас слева не так красиво как как справа и видишь красивая гряда уходит только криптала поэтому задача а выбраться над криптом где им здесь найти все-таки поточек как мы собственно на том крипте тоже не прямо над вершинкой набирали, а ну, где-то. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Главное, что мы хребет перевалили. Это самое главное. Эх! Прокачеву. Да, уж и гиги такие. Ну что ж, друзья, как выглядит свобода. До сих пор не доставили капли дождя. <съем> вот. Мы перебрались на южную сторону хребта Люр и, как вы видите, здесь намного лучше погода и намного выше кромка. Наша текущая высота 1965 метров, кромка будет где-то Ну но вот 240 нам сегодня обещали, но обманули. И мы уже на, скажем так, равни... дальше равнинная часть начинается. Альпы, собственно, на хребте Люр почти закончились, дальше пошли небольшие, более низкие горки. Сейчас вот Либерон вам покажу. Вот здесь еще можно держаться. Вот, мы тут с самых низов выпариваем. И вот платовый линсоли сейчас крыло показывает. Дальше хребтик, который вот там где-то бенон. А люр у нас красавчик. люр. Даже море видно, кстати, смотри. Вот продолжение. Вот крыло сейчас на люр показывает. Да, показывает. Вот, было. вон и море видно блестит. О, какая погода волшебная сегодня. Мы продолжаем набирать. Здесь у нас какой-то планирочек рядом с нами. Ну и в таких красочках осени вот так поисеть. С учетом того, что в нашей долине нас позвонила, сказала, что дождь продолжается. Это, конечно, просто какой-то подарок. Подарок судьбы и настойчивости. Потому что... И мотора. И мотора, да. Коллега прилетел, друзья. О, а под нами облако. Смотри, вишка. вот эта зона как раз конвергенции, где две воздушных массы, наша с севера и вот это с юга сталкиваются. Ну, вот как красиво получается. Вот, друзья, над облаком практически. Вау. Конечно, обожаю такую погоду. Но сейчас немножечко дальше в сторону моря пройдем. Мой глазастый ученик, друзья, взял и увидел море сейчас. Представляете, ну не только море, он еще какой-то корабль на нем видел. Не знаю, корабль я не вижу на море, но море вижу. Сейчас я вам попытаюсь показать, больше я здесь набрать не могу. Надо вообще пробиваться на, на светлую сторону. На сторону света. На и... сторону света да. Вот, на, на горизонте блестит... Не знаю, как бы так камера, зараза, отражает. Хочешь, Давай, порули, а я попробую стабилизировать камеру. Нырни немножко вниз. Вот, достаточно, убирает лен. Вот, друзья, вы видите, на горизонте отсвечивает море. Надеюсь, вам видно. И там есть корабль. Хоть тюбейте, корабль не вижу. Я вижу, вон, прям. Да? Ну ладно. Вот прям на море летим, на самое большое облако на районе. Ты учти, там справа, вот, есть, ну, далеко до нее там есть этот военный аэродром Оранж ну, Пока да, не интересен, мы можем вот под этими гулачками пролететься Но и надо будет думать о возврате домой Потому что у нас же еще ну, и да, Помнишь, 4, 4 часа там 4 часа, что Наш аэродром превращается в тыкву, по слухам Так-то <смех> здесь смотришь Какая может быть тыква Так вот и может Да главное не нервничай Вот, спокойно, вот космочки Вот Сейчас, как ты до них дойдешь, ты еще до потока не дошел. Заранее нет. нет я нет. просто закрылок, убрался минус, минус, минус нас. А, с минус 5-0 поставь сейчас. Да, спокойно вот на сейчас 120. На да, вот сейчас еще, еще, еще. На 5 поставь, чтобы когда пойдет подъем. Да. И подъем будет Вели в ливме. Плата валенсоли осталась слева от нас. Скажем так, вот оно. Море блестит прямо по курсу. Корабль я тоже увидел. Объяснил мне а такие. Уже второй вижу. Ты второй видишь корабль? А вот там целый порт, по-моему, более... Представляете, какое зрение у человека с этой высоты видит порт? Крутить будем левый спираль. Левую, потому что мне фоточки надо сделать. Есть, команда. Ну давай, покрути. И крен такой не очень большой, чтобы... Я как раз... Пощупать. Да, пощупать и фото, ну, видео удобно, чтобы крыло в кадре было. Вот сейчас, закрути, уже сейчас уже не, не до видео, крути хороший поток. Вот, вот оно. Друзья, ну смотрите, в такую погоду встретить там 3 метра в секунду, это, это же просто праздник какой-то. Кто бы мне сказал, что мы сегодня будем так летать. Это, по-моему, один из лучших дней за неделю. Ой, кайф какой. Офигенно. Бомбически. До 5 метров заброс. Да. О, ну сейчас стрелка на, на, на, как, как на зло э, вниз пошла, но было... Уж поверьте, друзья, мне вас мне вас обманывать смысла вот, никакого вас, нету. нету. Ну да, сейчас там тот край, а да, ты туда и протягивай чуть-чуть. Вот, вот сейчас чуть меньше крен сделай, протяни. Вот видишь, тот край Солнечная ветренный классика работает. Вон, стрелки пошли. Вот она. Эй, эй, эй, эй, давай, давай, давай, давай. Вот уже 4, 4, 4, больше 4. Эй, эй, эй, эй, эй, эй. А, высота 2200 метров, друзья. И вот с этой высоты мы, что интересно, долетаем до дому. Ну что, еще немножко пройдем? Ну давай. Сколько времени? 15-13. Ну давай еще 15 минут и домой, потому что в 4 наш аэродром в тыкву превратится. А так и не верится. Кажется, что можно так летать вечно. Давай еще один переход в сторону моря. В сторону тут... моря? Тут да. Там аэродром военный. Военный, он справа далеко. Да. Убирай френ. Пошли, опускай нос. Нос опускай, разгоняйся, чтобы... Вот так быстренько, да. Чуть левее. Левее, левее, вот левее, левее. точку, да? Да, вот так, да. О! Все, вот таким курсом. Вот тут, друзья, военный аэродром. Видно полосу оранж. Вот, мы к нему не приближаемся. Прямо по курсу облака, и вот здесь мне что сильно не нравится, кромка ниже метров на 200, чем мы. Поэтому я принимаю стратегическое решение все-таки развернуться. Давай-ка разворот. Не пойдем и дальше. Это не я с цикло, а я осторожник, потому что нам до дому хромать и хромать. И вот, вот это облако, про которое мы только что набирали, по сути дает нам максимум высоты, на котором мы реально долетаем до дому. Нам не хочется же домой на моторе лететь. Убирая крен, то есть... И время, время, время, цигель, цигель, алюлю. У нас в 4 часа на аэродром приходит какая-то буля. И мы не хотим садиться в дождь. Поэтому, знаете как, везение, то, что природа дает, это хорошо, но надо же быть и иметь какую-то совесть природную. Поэтому мы возвращаемся под наше гостеприимное облачко, сейчас доберем максимум и поплывем в сторону нашего аэродрома. Чем удобен навигационный компьютер? Тем, что, видите, он у нас прямо прилетели к тому же самому месту, где набирали. Ну, в принципе, сейчас... Видите, нам даже и набирать-то особо не надо, потому что мы практически под кромкой. И смотрите, в этом месте ничего нету. Ищи тогда. Ищи. Можем, знаешь, как немножечко влево пройти, вот там, на западный край этого облака. Время у нас еще есть немножечко, вот. Но кромочку надо добрать обязательно. Да, вот я, вот я, эти я, вот беру, 50 метров обязательно, нам они очень пригодятся. ног ну вот добрали мы 80 метров 2 3 тысячи300 2 400 у нас высота и кстати мы здесь больше не можем потому что The airspace до да. э -э -э, начиная разгон эти закрылок до 5 переставил опускай нос Сaczego? и правее на 20 градусов вот так да и пошли только что, друзья, звонил друг, который находится в сере я ему сказал, что мы над горой Люр, он дико удивился, говорит, у нас же дочь идет. Ну, я знаю. Все, вот этой высоты там по идее, хватает долететь до аэродрома. Сейчас я сориентирую нашего штурмана. Так, правее на 20 градусов тогда мы будем четко лететь на аэродром. на аэродром да, да, да, да, да. вот Не, так я тогда вот ставлю, ну что за это все. а, хорошо, да, все, ставь полетели прямо на аэродром друзья, вот дорос мой ученик до того, что начал задавать, давать удельный умный совет он говорит, товарищ э, капитан какого юха мы летим вот там через дыру, когда можем лететь под облаками, он абсолютно прав бери ручку, я согласен под этим облачком пронесемся, единственное нам придется на скорости лететь под ним потому что мы войдем его вот сейчас в его кромку. Во-первых, -во это будет красиво. Давай я пройдусь. Давай. Эх, пошли им. я пока поснимаю. Да, подснимай, включай камеру. Сейчас, друзья, мы, конечно, не совсем оптимально летим, с точки зрения э, долета до дома. Наверное, надо было плыть на минимальной скорости. Но тогда бы не было красивого контента огня. Согласитесь? А как же мы вас оставим без этого контента? Поэтому мы подлетели к большому жирненькому облаку, которое, по крайней мере, под ним, пока мы будем лететь на большой скорости, мы не будем снижаться, наверное. Ключевой вопрос, наверное. Смотри, мы здесь набирали, оно тоже... Да, но И мы, его... видишь, здесь кромка ниже. Да, да, То есть да. у нас было 2,400, а сейчас 2,200. Поэтому, собственно, с точки зрения набрать энергию, нам это облако ничем не примечательно. Но с точки зрения красиво под ним пролететь вот так и с криками э гегей это вот ге ге гей ну и нолики видишь придерживает да. вот сейчас вот на эту грядочку вот потом вот есть срединное облако вот оно которое нас тоже придерживает да это в принципе оптимальный вариант для перехода дальше а дальше мы покатимся по наклонной то есть у нас каждое следующее облако будет чуть ниже но мы снижаться тоже будем так что все хорошо. Вот, друзья, такой красивый долет до дому. Ныряем? Ныряем, да, потому что будет, например, красиво. Во-вторых, обход это увеличение дистанции. Мы сейчас за счет... Э, я закрыл тебе на минус 10, переставляю, 150. Мы сейчас, конечно, за счет качества немножко потеряем, но зато нас под облако придерживает И получится в сумме то на то, чем это облако обходить. Опять же, повторю, это же красиво. Ну, это вообще... -то... Мы же контент Огонь снимаем. Полет в нелетный день. Вот скажи, вот сегодня, да, допустим, под облаком реально были места плюс 5, да? Ага. И вот влететь в такую штуку на 150. Никаких проблем. Никаких проблем. Вот если ты влетишь в желтом секторе, да, будет да. обидно. Но и то. Ну, Но оно нормально. Оп! Эть! и также продолжаю, видите, друзья! Стрелочки вверх, можешь чуть-чуть скорость уменьшить, да. И теперь оп, носик ниже. Видишь, как получилось каким-то таким. Да, но интересно, что там громко чуть ниже, чем здесь. Получается, здесь такой карманчик вышел. Вот, друзья, следующее облако. И дальше я вижу нашу долину. Только я вижу нашу гору, даже солнце кажется. Может быть, даже отменяется тыква? Повезет. Может, еще полетаем? Здесь уже прям золотая очень внизу. Смотри, как красиво. Такие красные, желтые деревья. Все, сейчас сбрасываю скорость до 120. Дальше будем опять плыть. Ну и вот курс впереди облака на шабре. Подожди, тут прямо набирай. Да? Не, набирать мы тут не будем. Давай вот. дойдем до дома. А прямо, прямо шабр. Но дом закрыт, то есть там видно, да. э, серо свечен солнцем, а дальше мра мрачно и муторно. Мы можем под облака подойти, вот эти прямо по курсу, под ним и набрать. Это помнишь, вот мы перед всем этим путешествием там набирали да ну, там... Вот как раз самое да дело. и потом э, будет влево под э, на 10 часов сейчас облако висит красивое потом туда перелетим просто сейчас не спешим так бы до дома могли быстро долететь не думая а так еще немножко полетаем повесим слушай ну вот, да нету очень хорошая энергия точно здесь есть то есть потянуло то будь здоров да. вот где-то должно идти вот может здесь может на запад чуть протянуть, я пытаюсь, потому что потом мы следующее, что сможем взять, это вон, облачко до, ли, до него долетим, но будем уже очень низко, ну хотя бы 100 метров здесь, вот, видишь, вот, вот да, так бы бросили и все. Друзья, мы сейчас продлеваем наш полет, потому что наша идея с тем, что наш аэродром превратится в тыкву, оказалась упаднической, перестраховочной, ну, мы же за безопасность топим. Мы и так сегодня <злетали> взлетали в дождь. Выбрались мы достаточно высоко. И можем продолжить наш полет под облаками. Чуть-чуть левее. Попробуй вот пощупать да. вот эту линию. Да, Стеночка работает немножечко, может, что-то дает. Домой мы все равно успеем. В нашей долине светит солнце, как вы видите. О, видишь, какая хорошая линия? Работай, работай, наслаждайся теплым осенним денечком. Видишь, кстати, потеплело, как у меня даже нос не мерзнет, как вчера. Вот это вот результат встречи двух воздушных масс. Никаких проблем сейчас нет. То есть проходим все эти ущелья и так далее. Сейчас влево чуть-чуть, да. Вот видишь, облачко висит на его более плотную сторону. Может, там еще повисим немножко. Друзья, потихонечку вот наша долина, наш аэродром. Подкрадываемся к дому. Пытаемся висеть на остатках облачков, которые плохо, но работают. То есть, видите, сейчас в ноликах движемся. То есть, такой у нас медленный, спокойный. То есть, мы на долете, мы можем сейчас повернуть, прийти на аэродром метров на четырехстах. Но мы же не хотим туда быстро. Мы хотим по максимуму понаслаждаться этим волшебным днем, который совершенно мы себе высидели из ничего. Понятно, что можно было подождать, пока вот так солнце придет в нашу долину. Но тогда бы нам осталось меньше времени для полетов, потому что облака уже перестали работать. То есть мы практически, мы уже какое облако в проходе мы почти ничего не набираем. Но, и мы опять же можем это, вот если сейчас можно летать, мы, соответственно, это сделаем. То есть мы рассчитывали на прогноз. Прогноз, в принципе, соответствовал действительности. Единственное, что не соответствовал, соответствует сейчас, что обещал он, что 4 часа дня у нас будет кирдык на аэродроме. То есть будет дождь там, апокалапсис. Но апокалапсисом не пахнет. Влево на 45 градусов, 90. Что? Да, вот под облако, которое... То, вот... Я уже в сторону Нет, не думала. сдавайся, не сдавайся. Страшно, товарищ командир, горы. Неважно, и... Мы... Горы можно всегда войти. Вот сейчас под вот этим облаком я тебе даю 90%, что ты возьмешь классный поток и сможешь еще набрать кромочку. Mm. Так что поборись еще, поборись. Я сюда Как та лягушка с лапами в этой... Кометание, масло сделала и все, вот так и ты сейчас раз масло и наверх. Видишь же плюсик, Сейчас все будет. Чуть-чуть левее капельку буквально и а плюсик? Попробуй побороться на кружочек два в нуля повесить. Почему бы нет? Ну давай левый левый вираж, потом поищем более сильную часть этого потока, сейчас хотя бы ноль пощупаем. Все нормально будет самое Я уверен. Самое, можно сказать, интересное сейчас наступает. Сколько ты? Вон, за птички, вон. 10 часов. Противник. Протинечки. Они же пузырь крутят. Сейчас мы этот пузырь возьмем. Они думают, что-то они там крутят по своему плане. Да не, не бывает такого. Видишь? О! О, а ты говорил, а? Вот, кто мои хорошие. Ах, мои курочки. О, и какой поток хороший. Не смей птичек мне обижать. Друзья, знаете, какой шикарный поточек нам да, птички. птички. Они.. Давай, я тебе могу больше сказать, что они нас сейчас уделают в этом потоке, как ну, щенков. Конечно, они же легкие. Это не в легкости дело, они у них. Ой, они могут крутить меньшим радиусом. Вот. И, сейчас. И там, где мы 150 метров выкручиваем, они все это дело берут значительно ну, меньше. О, еще одна прилетела. Да. Тут реальная сходка, друзья. Мы попали на сходку птичью. У тебя не тянет так хорошо, кстати. Да, да, да, да. Лучший поток на районе. И... Да, да, да, да, да, да. Вот это мне нравится больше всех. Да. Так, а мы, кстати, нарушаем. Мы крутим... Про... А, вот верхняя крутит, как мы. Ах ты мой хороший. Прям... Ты куда куда? ты не туда поворачиваешь? Куда? Эх, Змей. Но ничего. Ой, с птицами, друзья, всегда интересно летать. И всегда весело. Вот, видите, верхний альфа-самец уже достиг нашего уровня. Вон он, видите, даже сейчас думаю, что на ближайшем вираже он нас уделает. Мы на контрспиралях, они правую крутят, мы левую. Так, в принципе, нельзя, но с точки зрения видеосъемки это намного это эффективнее, даже это даже лучше. Но тем более мы с ними все равно не можем один радиус крутить. У них скорость километров 80, а у нас 100. И у нас размер все-таки не птичий. Ну смотри-ка, пока мы держимся, они нас, конечно, уже почти уделали, но я сжав, так сказать, в кулак всю волю со скоростью, ну кстати, 2 метра в секунду, но всё so а, -а, а что? Врешь? Не возьмешь? Мне кажется, он нам позирует. Смотри, какой красавчик. А, -а, -а unbelievable. Смотри, смотри, смотри какой. Сейчас поближе. А! Вот это подарочек. А главное спокойно, они нервничают. они. Обычно еще птицы бывают нервничают, начинают там клеваться, плеваться. Погадить на фонарь, например, какая-нибудь. Типа заходит. А эти нет, смотри. будет, Ну что это белая хрень никак набрать не может ну, ну смотри-ка, мы кромку взяли слушай, это первый раз за всю историю когда птицы меня, можно сказать, не удел... нет, не уделали да, да, потому что обычно, когда так встаешь потому что это ленивые какие-то орлы понимаешь, а может просто может, там тоже может, да, они тоже типа ну ладно, дадим фору этому чемодану Вот, смотри, сейчас рядышком пройдем вот полез в облака ты посмотри на этого Орла, вот он, смотри, смотри, смотри, смотри, красавчик. А, -а, -а, а, волшебство, волшебство, друзья. О! Во. Здорово, чувак! И сейчас мы парим на хребте, то есть на домашней долине погоды, как вы видите, нету. Там низкие облака висят, не рабочая погода. А вот здесь у нас рабочая. И мы наслаждаемся общением с орлами. Мы сделали совершенно потрясающее фото. К сожалению, видео не получилось. Ну, то есть, видео получилось, что-то на видео будет. Но фото... На фото мы попали в замечательную ситуацию, когда орлов просто с нами летела параллельно достаточно длительное время. И мы на минимальной скорости планер километров там, 8 75 летел. И удалось запечатлить этих орлов. Совершенно потрясающее зрелище. Я до сих пор пребываю в глубоком восторге от этого и ну, просто отдыхаю сейчас, наслаждаюсь тем, что как резвится мой ученик, как молодой дельфин. Молодой дельфин, что ты скажешь? Я скажу, что я, наверное, счастлив сегодня. Видит счастливого человека. Я соглашусь, да, что такой день бывает. Ничего сверхъестественного, но очень красиво. Можете морду посмотреть счастливую. Эх, такую фоточку сделали, друзья. Просто бомба. А главное, как они летели, как они на нас смотрели. Как на равных, никак. как, Эх, опять Локи на своем пластике летаете. А вот, чуваки, ну ладно, набрали ставим вместе. Эх, берем стаю. Вот, и нас взяли в стаю. Ну, стая куда-то улетела, правда. Но мы тут развлекаемся, продолжаем получать удовольствие от возможности летать ни жужа мотором. Вау! Wow! <смех> Уменьшаю скорость до минимума. <смех> Срыв. Запарашутировали. Все-таки мы его обгоняем. <смех> в облака, змей. О, вот сейчас хорошо будет. Смотри, я вывесился. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, Друзья, мы нашли обещанный кирдык, который должен был прийти к нам на аэродром. Уже времени, это уже шестой час. Попробую лечение вытянуть. Вот он, друзья. Вот это радуга прекраснейшая. Видимо, она кирдыком считается. Ой. Очень красиво. Действительно идет дождь, полоса дождя оттуда. Но видите, погода ровно на где-то час-полтора опаздывает, и мы, к счастью, можем еще немножечко полетать. Сейчас я вам покажу, я взял ручку, где же аэродром, ну не аэродром, а домик Клауса Ольмана, и рядом горный аэродром, на который можно на самолете приземляться, представляете? Не просто как у меня 3 километра до аэродрома еще ехать нужно, а прям вышел и приземлился. Ну вот смотрите, вот полоса зелененькая, вот она сейчас крыло показывает, оп! Вот, и вот его избушка там. Вот оно. Вот, друзья, смотрите. Все как есть. Красотища. Вот. И рядом вот такой склон. В чем он принадлежит довольно большая территория этого холма. То есть он выше своего домика все выкупил на чуть ли не на полкилометра. Для того, чтобы сделать большую-большую солнечную электростанцию, куда захочет. Но пока еще не захотел, только собирается. Давайте еще разочек на место для счастья. Вот оно. О, вот сам домик и рядом с ним полоса. Немножко меняем дислокацию. В чем смысл? Дело в том, что начинают дуть северный ветер, и вот у нас вот, вот эта линия высоких облаков и хорошей погоды, ну, по сути, в некотором роде линия конвергенция. То есть здесь есть энергия здесь есть подъем а если посмотреть назад в нашу долину там ничего хорошего нету но и оттуда уже начинает дуть северный ветер который вот эти все эффекты и устраивает а на хребте люр дует южный ветер а где-то здесь место с полным стилем но чтобы вы понимали вот ветер 355 градусов 2 километра в час но это ни о чем а то, что такие кадры пропадают? Ну, как вы, да. да. Пошел сам к этой башне, говорит, да, я разочек пролечил мимо башни. Я как-то расслабился, думаю, ну и что, а тут такие кадры красивые. Я думаю, что это надо снять. Друзья, мы идем на посадку. У, нас, у меня встреча с э, одним хорошим человеком, который летает на свифте. Вот, и мне придется сейчас... То есть мы могли бы еще, наверное, повисеть, ну, на самом деле, наверное, недолго, но мне кажется, полет надо заканчивать тогда на такой позитивной положительной ноте. Вот сейчас, наверное, наипозитивнейшая нота. Да? Красивая башенка. Мы сейчас относительно него немножко снизились. Но зато пройдем сейчас рядышком-рядышком со склоном. Я проверил, здесь проводов нет. Самое главное, чтобы провода не натянуты были. И потом можно так, смотри. <решил> Обожаю такие полеты. Это, это скучно, это скучно. Да, скучно-да скучно, сейчас будет весело. Ну что? Вкусный аэродром? Курсный аэродром. Ага. -а -а. Шутки шутками, но вовремя. Вот дождик, друзья, идет заряд, и он совсем недалеко, он как раз в нашем городке Лабача серьезно где я живу, Но когда огород уже поливать не нужно, поливает, так что мы вовремя заходим на посадку, это совершенно нормальные условия, как вы понимаете, там дождик, он на некоторое удаление, даже в общем просто добавляет некой изюминки к заходу на посадки. Мы на аэродроме, слабый северо-запад ветер, ну что и не что я говорю, что все эти эффекты связаны с затоком холодного воздуха, который вызвал вот эти катаклизмы, вызывает вот эти дожди, видите, там поливает. И самое, конечно, страшное, что он вызывает, вон, посмотрите, какой ужас старит, вот там, далеко, в районе паркура, там вообще черным-черно. Ну, у нас не черным-черно, у нас все замечательно. И мы заходим на посадочку, так как мы все посмотрели. Мы вообще на аэродроме сейчас одни, никого нет. Клаус улетел на какую-то конференцию на самолете, с а мы тут полноправные хозяева аэродрома. Можно сказать, что шарика повысили до начальника аэродрома. Ну, если так можно выразиться. Ну и давайте, друзья, что ли, посмотрим, как наша ДГшка может выполнять... «Афганский заход. Мой друг Жак ждет нас на аэродроме, вот где-то стоит около ангара, судя по всему. Да, он разбирает свой планер на самом деле. Самый легкий планер в мире. Как вот там перепелятник, американский планирочек. шикарный. Я про него обязательно сделаю ролик. Все, выкидываем шасси, сейчас проверяем скорость. Выкинул шасси, закрыл окна лендинг, сразу интерцепторы полные. Ну и высота у нас, конечно, избыточная, 1200 метров. То есть мы сейчас значительно выше, чем должны были быть. И, конечно, планер даже не снижается. Ну, давайте попробуем поскользим. Не хочется, конечно, с закрылком только скользить так, чтобы скорость была высокая. Ну, там до 150. Смотри, не вышибает пока индикатор скорости, а вот снижение растет прилично. Слушай, как хорошо дг, -шка, ДГ -шка да. скользит. Прям сказка. Нитка раком. О, зашибись. Ладно, перехожу на нормальный полет. Действительно, я не превысил скорость, которую не хотел превышать. Так, хочется, если закрылок не становится на 55 градусов, как на Принцессе, но, в принципе, помогает значительно. И вот я по дуге, как вы видите, не как обычно там прилетаю к самому краю полосы, а приходится такую дагу делать достаточно большую, проверяю скорость, вспоминаю, что ветер попутный, соответственно, мне важно все-таки не перебрать с высотой, но уже вариантов других нету, у меня надо по дуге на полосу заходить, и я зайду нормально, судя по всему, прям чики-пики, скорость 120 на заходе, больше, чем мне хотелось бы, оп, нормально, у меня и я поместился. И даже не долетаю. Поэтому немножко убрал воздушные тормоза. О, видите, как хорошо получилось. 105 я держу сейчас. Не трогаю интерцепторы. Лечу, лечу, лечу, лечу, лечу. лечу. 90 скорость. Скорость 80. Оп. Ну Это не козла я сделал, друзья. Это у нас реальный аэродром качковатый. Касание у меня было мягенькое. То есть все красиво. И теперь задача на вот этом планере подкатиться, я провел, что гидравлический тормоз присутствует, подкатиться поближе к ангару. Оп. На «Принцессе»-то я, знаете, какой «катун» хороший? А здесь «катун» из меня еще такой начинающий. Но между тем мы быстро приближаемся к ангару. И главное теперь не западать планер коллеги. Оп. Оп. Я думаю, что Жак хочет, чтобы мы помогли ему разобрать как раз самый легкий планер в мире. 70 килограмм вот это чудо весит. Сейчас мы его быстренько расстыкуем. Самый легкий планер на планете Земля. Смотрите, оп, э, -э 70 килограмм всего, друзья. Мы вдвоем, Серегой его поднимаем. Смотрите в следующих выпусках на канале Мечта летать. Вот такой, друзья, получился совершенно спонтанный ролик. Я бы не подумал бы сегодня, взлетая в дочь, но мы, что нас ждет совершенно волшебный полет. Вот. Всегда нужно брать видеокамеры. Звук, к сожалению, в этом видео будет посредственный, потому что писал я напрямую на GoPro 10, а не на микрофон он свой внешний. Ну, посмотрим, что будет, то будет. В любом случае, получилось позитивненько. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых замечательных роликов. <laughs> .